В августе, сколько же благости Грусти и радости пол полны полны Геевые комарики, выкуси на кося вы не голодны и не страшны Так же и женщины, кайф пора женщины Ныне пред ними словит западло Страсти весенние, сласти осенние Залиты И созрел в них яд. Вялы походками, сыты охотами, память и котами, слуха голосил. Сплошь плошднем на в Леди вернули активы в пассив. Встретишь иную. Глядишься, не походя, Воды пройдя, под огнем обгорел. Вышел из волн для насмешливой похоти, Как изменился с апреля гарем. Вишни на скверах, Рубинам угорят, Сладкий и сочный яды. ожидания, ложь обладания Чушь заверений обеих сторон Вновь обнажила листвы опадания Благосложение, крона корон Благостен, благостен, отыгрыш святости мало затратности, слово лимит Августин, августен проходит, уже не болит Вишни на скверах, Рубина угорят, вот и созрел в них яд, сладкий и сочный яд.